приветствую всех на моем канале с вами ирина В сегодняшнем мастер-классе сделаем вот такие бантики эти два бантика сделаны по одному и тому же размеру из лент с той же самой шириной кому интересно оставайтесь со мной для работы я взяла репсовую ленту с рисунком ширина этой ленты два с половиной сантиметра и я из нее нарезала 4 отрезка двух цветов длина отрезков 22 сантиметра. Из синей ленты нужно еще 3 отрезка по 10 сантиметров каждый. Для обработки серединки бантика я взяла репсовую ленту с шириной 9 мм. Для работы понадобятся булавочки и иголка с ниткой, а также зажигалка, пинцет и клеевой пистолет. Отрезки лент я складываю изнанка к изнанке, а срезы оплавляю огнем зажигалки. Это делаю с двух сторон. Ленты хорошо разравниваю, чтобы потом они не фолгили. Теперь посмотрите, бантик у нас симметричный, правая и левая сторона зеркально отраженные, поэтому будут особенности при сборке. Сначала подготовим ленты. Я Отмечаю центры, складываю ленту вдвое и прикалываю булавочку на одном отрезке и на втором точно так же, только теперь я эти ленты буду класть таким образом, чтобы головки булавок смотрели одна на одну вот так еще нам нужно отметить центры по ширине каждого среза это делаю с обеих сторон ленту Все у нас подготовлено, и теперь приступаем к сборке. Правый конец я завожу от себя назад, довожу до булавочки и теперь центр булавочки разворачиваю к головке булавочки. Это одна петля. Здесь и делаем то же самое, но теперь я буду разворачивать в другую сторону. И опять у меня центр совмещается с булавочкой и развернут ее головки. Фиксирую положение булавкой. Вот смотрите, получились у меня две петли зеркально отраженные. Теперь левый конец ленты я завожу также назад. Теперь на себя перебрасываю его. И центр совмещаю с булавочкой. Вот развернула. Сейчас поверну деталь, чтобы удобнее было все совместить. Здесь совмещаю уголочки, срезы и кромку ленты. И теперь уже фиксирую другой булавкой. Вот одна половина бантика уже сложена. Продолжим следующую половинку. Опять левый конец назад, вниз и разворачиваю к головке булавки. Совмещаю все уголочки и срезы. И теперь видно, что детали у меня собраны правильно. Потом петли будем еще поправлять. А сейчас можно их прошить ниточкой. Отступаю от синей ленты примерно 5 миллиметров. Теперь я вторым уколом иглы захватываю уголочки. Делаю третий укол. Четвертый. Пятым захватываю уголочки с левой стороны. И шестой укол делаю, отступив от синей ленты примерно 5 миллиметров теперь нитку я туго стягиваю и закрепляю Тоже сделаю и с этой половинкой. Конечно, можно не обрывать нить и обе половинки банды собрать на одну нитку. Но так проще делать. Две половинки батика подготовлены. Теперь я включу термопистолет. А пока соберем флажочки. Срезаю. Уголочек предварительно складываю ленту вдоль пополам и теперь не разворачивая ленту, оплавляю срез. Так делать проще и лучше. И с другой стороны сложила ленту, срезала и теперь оплавлю. Заготавливаю точно так же остальные кусочки. Теперь я их складываю все вместе. Определяю центр. И ввожу в него булавочку. И формирую нижний бантик. А теперь про прошью от уголочка до уголочка. Здесь достаточно двух стежков. Бантик готов, пистолет нагрелся, можно склеивать детали. Теперь соединим обе детали, нижнюю и верхнюю. Серединку обрабатываю узкой лентой. Я ее приклеиваю, начиная от лицевой стороны. Вот так обворачиваю весь бантик, поправляю все. С обратной стороны я ленту не приклеиваю, потому что туда, в эту петельку образовавшуюся, я буду вставлять либо зажим для волос, либо ободок. У меня будет серединка стоять на этом бантике, поэтому я обрезаю ленту спереди. А серединки будут вот такие. Вот розовая подойдет к этому розовому бантику. Видите, как он сразу оживает и становится более нарядным и красивым. А эта серединка подойдет к школьному бантику. Посмотрим, как будет смотреться коричневый бантик. Видите, он сразу по-другому смотрится. Как сделать такие серединки, у меня есть видео. И вы увидите ссылку на него под этим роликом. А теперь я приклею серединку к новому бантику. Остается расправить петли и наш бантик готов. В готовом виде с учетом нижнего бантика у него будет длина 9 сантиметров, а сам бантик длиной 7 сантиметров. Я благодарю вас за просмотр моего видео. Буду благодарна за комментарии, вопросы. Кому понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео в своих соцсетях. С вами была Ирина. До новых встреч!